Это способ с высока и просто очень авторитетно объяснять что-либо. Часто оказывается, что на этими объединениями стоит полное незнание объяснять левее. В нем она рассказывала о том, как была вечеринкой с подругой. И хозяин дома, узнав, что она недавно выпустила книгу об известном фотографии 19 века, начала рассказывать о другой важной книге, об этом фотографии рассказывал таким образом, что ему долго удавал сперва себе поеду о том, что книга с сведениями, о которой он прозвучал, он лежит ей. И вообще его речи стало в итоге понятно, что он эту информацию вообще не изучение New York Times. The Times mm -hmm. вообще понимает. И когда дискуссии, ты, когда я в дискуссии уминаю в плей, наверное, многие смерта, что меня обвиняют из Андреи и, и говорят о том, что главы органы моего собеседника мне человека заслоняют, и я показываю мужчине способности дискутировать. А, только потому, что он родился мужчиной. Ну и на самом деле это тоже мотивление, потому что нет это говорят. вот а, Но обычно эти мужчины, не понимают не хотят понять, что суть моей претензии к ним не в том, что они мужчинами родились, а в том, не в их половых органах, а гендере, то есть социальные социальных этих обладателей этих головых органов все рождение сопровождают. Я когда сейчас по улицам хожу и езжу в транспорте, я часто, ну, в общем, людей смотрю и слушаю, и вижу много парочек, в которых мужчина всегда очень важно, что ему сразу степенно рассказывает спутница, она на него смотрит, как раз и не молчит. А он часто рассказывает какую-то ерунду, я слышу, что ему много рассказывает, ну, что-то получится, как-то сделать. Вот, и я сама такая была тоже. Ну, я была приучена слушать мужчины, рост открывала. На самом деле, я всегда даже слушала, и могла думать о своем, но а, не всегда вникала. Мне не было интересно иногда, но функциональное эмоциональное обслуживание оказываешь, когда отдаешься время, внимание, это как и билет. Ну, и думаешь, и и ты думаешь, что тебя мужчины одобряют, ты получаешь хороший получаешь. А -а -а. Вот. Ну и таким образом мужчины почти никогда не сталкиваются с сопротивлением не с, с гендерными мужчинами, не с попытками оспорить и задать вопросы к существу от а тех, кто меньше привилегий. А вот. Иногда, потому что, ну, то есть, действительно знаете, как в игре герои, когда находишь какой-то артефакт, потом еще собираешь из этих артефактов еще один артефакт, у тебя там есть конкурс, защиты, уже и механизм и дипломатия. И тут тоже вроде как бы у них там, то есть о харизме, и ты даже не думаешь о том, что может с кем-то поговорить. Вот, а иногда ты понимаешь, что вроде бы что-то не то, ну, нет ресурсов. Ну, ты понимаешь, что тебе отвечательный уровень не может отличаться, у тебя меньше ресурсов и минус этого харизма. Вот, и они не сталкиваются с сопротивлением никогда, и, в общем, вырастают вот уверенность в школе, вот они говорят, а это все правда. И вообще даже не прослужишь. Вот. И главное, что это мнение не только оригинальное, свежее такое, но еще человечество без него не обойдется, поэтому его всегда на везде оставить обязательно. Вот. И беспокоит их часто, например, феминизм, потому что попытка построить аппаратное пространство для мини может казаться не таким важным, Поэтому я вот так раньше, сейчас я меньше уже стараюсь этим заниматься, потому что я ну, устала, но раньше я смотрела, и вот что, не будет написано там, про женский вопрос. Не знаю, про женские туалеты там была статья на рынке, Вообще что угодно. Там всегда очень много комментариев, мужчины, они всегда вот такие, всегда очень большие, и много букв, они такие многозначительные. Ну, а, а ну, я там разные конечно значит, что там говорится сомнительные сведения о истинной природе женщины, что -то ее природа будет женственно не нравится мужчинам, а биологическом предназначении женщины, когда детей научили здесь мужчину слушать, а в историческом неравенства, что всегда так было, женщины никогда ничего не изобретали, на прогресс ничего не делали, женщины не участвовали в Великой Отечественной войне, мужчины создали цивилизацию, а, женских потребностях мужчины тоже знают лучше, о а женском самочувствии во время вечных и беременности они знают вообще всего, о а материнском инстинкте они тоже знают, об абортах знают, что такое лесбийский секс они вообще никогда слишком знают, а, почему существуют лесбиянки они знают, и о том, что такое для женщины изнасилование они, естественно, тоже знают. А, например, ну и как, как то вести себя, а, если тебя так, как они могут тебе исправить? Ниже так, например, тоже. Может быть, я Вот. То есть, ну, по сути, нацплейминг это такая вещь. То есть просто у тебя нормального мужика не было, которая тебе все письма. А вот было. Вот. И я когда начала быть феминисткой, я очень много еще общалась с мужчиной, да. а сейчас меньше. И сначала я просто хотела, например, замуж выходить, домашнюю всю работу делать. И я сталкивалась с объяснением на этом, конечно, что вы там. мне рассказывали про мое предназначение, про то, что мою женскую природу, чистоту поддерживалась. И я говорила, я не умею, у меня что-то не женщина, что или что вы не говорите. Вот. Потом я много спорила, в очень горячих спорах я участвовала, очень сильно потратила ресурсы на любую, короче, фигню, честно говоря, доказывая, что вот там журналистка вот важна, да? а, ну так, журналистка не менее важна, чем там ты, строитель, и еще там, я не знаю. Я не помню, какого-то, но, допустим, я могу интивизировалась эту информацию, когда я не курю... Вот И что мне рассказывали про женский труд и про то, почему трудительный мужской и женский, то, что речь на кольческом работе, а мужчины склонны к Потом я с одним хорошим другом прекратила общение, когда я жаловалась в соцсетях, что меня задницу схватили на улице. Мне стало объяснять, что мой внешний вид так важен, и закончил он тем, что сказал, что э, сексуальная одета женщина вообще не может говорить о равноправии. А я ему при этом даже вообще на вопрос не ответил, как я был одет во время президента, у меня на самом деле драмы, там, конкурс, был одет в данный конкурс и о том, Но это не важно. Ведь он не знал по он, значит, еще отказывается, что, что совершенно не важно мужчина ты или женщина, главное быть хорошим человеком, когда то будет учиться. В общем, это похоже для Нам совершенно все равно кто-то гетер или РГБТ, белый ты или черный, нам все равно, обычно это говорят, гетры или белый. И если ты мужчина, то ты не обязательно знать, что женщины когда-то работали в шахтах, пока их туда не выяснили. Вернувшиеся своих мужчин, А сейчас работа в шахтах входит в список запрещенных профессий, да, для женщин, которые более 400. А, ну, мужчина просто объяснит, что вы не хотите в шахту работать, только вы будете здесь свои права. Вот тоже вот на Это вот очень хороший паблик, там много дисковолов. Одновременно в печали <смех> все тенденции можно встретить да. а -а -а. Так, о том, что еще я видела в своей жизни, пока я участвовала в фитку, вот мне рассказывали, например, с очень серьезным умным видом, почему в пену, в рекламе женщинам, обязательно молодыми, подтянутыми, а мужчинам не обязательно, ну, что вот мне объясняли, что это лучше продается, потребителя такой запрос, то есть я там глупо и не понимаю. Вот. А почему, в принципе, такой вопрос мы запросим? Ну, это уже не так важно. Вот, тоже, это биология, но биология, она всегда присутствует Вот, что я еще запомнила, что вот, да. Почему женщины пользуются косметикой, хотя сексуальным мужчинам меньше, уменьшить, точнее, почему? к чему обычно не доходят, а просто объясняли этот вопрос, что вот. Женщины сидят в диетах, потому что они хотят быть сексуальными, а мужчинам это не так надо. А как бы, вопрос «почему?» нет. мы не скажу. Потому что, что мужчины еще знают наслышки, как избегать изнасилования, потому что их реже насилуют, вот, и они обязательно к соображению всегда поделятся. И как нужно на приставание реагировать, что это комплимент, тоже расскажут, и почему мужчины сидят лицо расставив ноги, это биология, анатомии, биология вообще, она правда в изобилии присутствует. Почему домашнее насилие существует, и вся власть у мужчин, и почему изнасилование, и почему приставание, то есть, что биология – биология. Биология классная. Вот, да, это тоже такой классный надплейник, у человека, в общем, Ну, и что еще? Например, Секрет на правилах это то, что это биология. Ведь все же мужчины биологически должны любить женщин, ну, как бы, с, вот, у которых волосы надо биологически не растут, под мышками тоже. Которые... Вот. А гендер нам надо природой и богом тоже, поэтому с детства надо навязывать. Вот. Необходимо жить с инопрямой семьей, заниматься сексом бесчетное количество раз, вожать при этом налоговых детей тоже не услуги биологически, вот. Это -то да, <связывается> тоже почему раньше -то насилие, ну там, что мужчина встречает посох. А вот потом еще мужчина объясняет, как бороться с домашним насилием мужскими приставаниями. То есть нужно либо идти на самооборону, каждый, кто пристает. Мне не раз, но ну, я -то -то должна жаловаться на приставание. Мне говорят, что мы должны, как Мария, да, Должна может, да там и вот каждому ну, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, один, два, один, один, получается от того, что те на улице перестают, то что это приятно. Скромнее деваться, Тоже хороший способ. Вот. И, ну, а по мере того, как я остановилась в коллеге Калин, на округу мужчины, которые ходили в ООО, например, говорят, что женщина не способна быть, что она там, ребро. Пропадали, естественно, меня. Появились такие умные, умные, они стали... то есть Они... Третью волну феминизма, первой отличаются, вообще они все знают, они очень умные, вот. и они себя как феминизмом получили, очень хорошо. А, они знают, что это правильный феминизм, что такой правильный феминистки, и что вообще-то феминизм был бы лучше, если они не правильные феминистки. Как да, больше, чем 100% все с ними общаются. Вот. И поэтому, например, я знаю, ну, большинство феминисток, и у меня в том числе с представителями левого движения а, очень часто, ну так скажем, несогласен, да, потому что они считают, что они женщину могут освобождать, а женщинам для этого не очень нужны и возглавить. Вот. Ну, а мы без них можем пройти. Вот. И вообще, мужчины, которые за гендерное равенство выступают на словах, они на самом деле опаснее всего, потому что даже вот, я в себе чувствую потребность, надо «Боже мой, он сказал, что он за гендерное равенство, сейчас надо его быстро, И все ему сказать, там, и почтение, и благодарность, и немножко целовать, и все такое. Вот. И они невинно вопросы все эти задают, и, и вроде бы уже сотни женщин эти вопросы успели ответить, все их гугли, но он же такой хороший кусочек, он же за гендерное равенство. Сейчас я с ним буду дискутировать. Вот. Ну и, обычно после фразы «Загенды на равенство» следует какой-то «но» и там такая тоже сентенция, что почему там, как надо бороться за это равенство, и, и что это такое вообще, и почему они согласны с юнистками, ну, все что ну, там в итоге вот, объясняют. Вот, и еще они считают часто, что… Вот, то есть это действительно такая… Есть манера сесть некоторым образом на шею, сказав, что ты за гендерное равенство, и заставить себя таки обслуживать, вот объяснить тебе, что ты должна делать, как ты должна всем там ходить, рассказывать, всем все объяснять, с кем никогда не ссориться, быть милой, объяснять, объяснять, объяснять. Сначала ему объяснить, не отказывать ему это никогда не ни за что, потом всем ставим тоже. И, и, да, иначе ты портишь феминизмом, за который он, конечно же, выступает и очень сильно переживает. Что ты сейчас у тебя испортишь. Вот. А иногда им говоришь, ну, а вас, вас так волнует настоящий феминизм, ну вы тоже сходите, поговорите с мужчинами, почему женщинам не стоит насиловать. А, ну, сделайте то, что они тебе говорят, ну, у нас там будет не задача. Хорошо. Вот. Еще мне, например, часто рассказывают, что у меня там вот симпатичные журналистки из Петербурга, проблемы связаны с гендерным наблюдением тоже хороший, И может быть. Вот. Вот. гадаю Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Потом еще объясняют, что надо там бороться. да, вот вы не с тем, можете, там может там, телочки какие-нибудь, вы должны с призывом вороться мужчин бороться. или, не знаю, за пенсионного возраста для женщин. Так, что еще? объясняют избиянкам, что, а дискриминация изгиянок, она гораздо менее серьезная и важная, чем дискриминация в вот. геев. И они вообще не признают, чем изгиянок, конечно же, как, как они живут. Вот. И, ну и о чем проблема, собственно, с манисплейнингом? Вот так, это похоже, может, сейчас кто-то там, и объясняет, что я дура. Очень странно, понимаю, что все пошло не Но он понимает, наверное, и... um... Так, мент Плейнинг демонстрирует власть, сбивает стол, помешает вести уверенность от и состоятельности на него входят очень много ресурсов, которые в личной жизни политической можно было потратить вообще на что угодно. Очень много сил у меня все время шумные споры, Есть непонятные непонятными какими-то персонажи, Но Сейчас когда я когда ну, их вижу, то я уже вообще не подхожу мимо, хотя еще был момент, когда я сейчас со следами описывала себе такого спора, Это, чтобы, то, чтобы ощутить. Вот <смех> я-то знаю, что он сейчас будет делать. А она не знает, она зачем, точно... <смех> ну нет, судно нет, наверное. И то есть, когда телочка Кейт начался, я, например, я уже как профессор Муриаф. Ну, как бы да, вопрос, что происходит. Вот. И все вот эти мужчины статусные уважаемые, они всем женщинам, которых я там видела, подругам моим, каким-то незнакомым, я ну, читала. Всем мне подъясняли, что нет связи между дубальным насилием и физическим, что они все против физического, они прям у душа болит, они все против нашего насилия, например. Но как бы, у девочки анекдоты про блондинок произносила, у меня есть любимый анекдот, произносил, я И я его рассказываю, но о как бы, а чем он связь то писал. Вот. и тогда, в общем, да, потоки мэнсплейнера затопили. РМНЭС и потоки газлайтинг газлайтинга тоже затопили. Вот еще учат, да, что если... Ну, это и газлайтинг, и мэнсплейнер, то есть это вот так учат. Что, конечно, у вас есть проблема, но у нас такое вообще все плохо. У нас такая плохая власть, что нам нужно объединиться.